Всем привет! С вами Алексей Иванов, директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Мое дело». Облачные сервисы за последние 15 лет все сильнее входят в нашу жизнь. Многие бытовые задачи – от доставки продуктов или заказа такси до удаленного использования банковских счетов реализуются при помощи облачных технологий. Бизнес тоже активно пользуется облачными решениями. Сегодня расскажу о преимуществах облачных бухгалтериях перед традиционным бухгалтерским софтом. Традиционно бухгалтеры пользуются программами, установленными на локальном компьютере или сервере. В 2010-х годах на смену локальным решениям пришли облачные бухгалтерии. Приложения, которые расположены на удаленном сервере. Физически такие сервера могут находиться в любой точке мира, обычно их несколько в разных местах для большей безопасности данных. Бухгалтер, директор и прочие пользователи заходят в приложения со своих устройств через интернет-браузер. Но до 80% бухгалтеров остаются верны старой архитектуре. Это ожидаемо. Бухгалтер по природе консерватор. При этом облачная бухгалтерия имеет ряд преимуществ перед локальной. Первое. Можно работать из любой точки мира без настройки и обслуживания удаленного доступа и тонких клиентов. Сисадмин не нужен и простаивать во время его работы не приходится. Второе. Вы не привязаны к конкретному компьютеру и флешкам с ключами для бухгалтерии, телекоммуникационных систем и клиент-банка. Это особенно удобно, когда ты аутсорсер и ведешь тучу клиентов. Третье. Мощность компьютера не играет особой роли. Главное иметь хороший интернет, а все вычисления происходят на удаленных серверах. Четвертое. Нет нужды регулярно устанавливать обновления, платить программистскую сисадмину. Техподдержка обычно включена в тариф. И последнее. Данные лучше защищены. Взломать локальную сеть компании проще, чем профессионально защищенные каналы. Физический вынос компьютера взломщикам или товарищам майорам бесполезен, если сессия неактивна. В 2020 году с началом пандемии многие компании отказались от офиса. По оценкам Boston Consulting Group, 300 миллионов офисных работников по всему миру засели по домам. В таком раскладе работа с локальными программами стала большой проблемой. Мировой тренд развития облачных бухгалтерий четкий. Будущее за ними. Глобальный рынок облачных бухгалтерий и раньше неплохо рос, а теперь прогнозируется его рост на 5,9% в год. То есть к 2025 году рынок увеличится на четверть. Думаю, что это произойдет за счет сопоставимого снижения объема рынка локальных бухгалтерских решений. Большинство облачных приложений имеет открытая API. В России обычно его называют не API, а API. Это набор правил, при помощи которых приложения обмениваются информацией. С помощью API обмениваются данными с другими сервисами. Банками, онлайн-кассами, товароучетными и платежными системами. В банковской сфере API начали использовать еще в 80-х. Но широкое развитие для сопряжения любых приложений эти интерфейсы получили в 2010-х. Благодаря API мы можем оплачивать покупки через интернет, авторизовываться на сайтах через профили в соцсетях и даже вызывать такси по геолокации. В России использовать API для обмена данными между бухгалтерией и банками первой стала компания «Мое дело». В 2011 году был налажен обмен платежными поручениями и выписками с ныне почившим судостроительным банком. В 2014 году был запущен универсальный открытый API для интеграции с банками, а вскоре по следам моего дела пошли конкуренты. И сейчас автоматический обмен данными с банком – стандарт работы большинства обочных бухгалтерий. Отличается только количество интеграций и качество их работы. Чтобы пояснить, как работает передача данных по API, расскажу, как выглядит типичное утро работающего с банком бухгалтера в большинстве компаний. Кофе. Выгрузка выписки из клиент-банка. Загрузка выписки в бухгалтерскую программу. В течение дня, один или несколько раз, обратная процедура с выгрузкой платежа клиент-банк. Еще кофе. В это время бухгалтер работает оператором графических интерфейсов двух приложений. И пьет слишком много кофе. Выгружать данные из одной программы и загружать другую, не та работа, которая требует квалификации бухгалтера. Она вообще не требует участия человека. Вот, как выглядит утро бухгалтера, который работает на современном софте, обменивающимся данными с банком через запись. Кофе. Ну, куда же без него. А выписки уже выгрузились автоматически, проводки сформированы, книги учета доходов и расходов у спецрежимников заполнены. Для последнего используется правило распознавания назначения платежа, которые основаны на технологиях машинного обучения. Платежки формируются в бухгалтерской программе и из нее же отправляется в банк. Экономия времени для небольшой компании в среднем от 10 минут до часа, в зависимости от количества расчетных счетов и операций по ним. Это в день, а в год соответственно от 2 до 12 дней. Работодатель не платит за операторскую работу поставки бухгалтера, а бухгалтер может успевать больше. Сильнее всего сэкономить получается группам компаний и бухгалтерам, которые обслуживают нескольких клиентов. API в бухгалтерии используются не только для интеграции с банками, а через них можно подружить любые приложения. По опыту наиболее востребован обмен данными с онлайн-кассами, CRM, платежными и товароучетными системами. Принцип тот же – никакого ручного ввода, никаких промежуточных выгрузок, данные сервисов попадают сразу в учет. И никаких чудес, просто из процесса передачи данных исключили самое слабое звено – человека. Оцените преимущества облачной бухгалтерии в деле. Попробуйте интернет-бухгалтерию «Мое дело». Она максимально автоматизирует действия пользователя и умеет обмениваться данными с банками, онлайн-кассами, с CRM-системами и другими востребованными бизнес-сервисами. Ссылка под видео. Присоединяйтесь.